Ooh mm -hmm. Привет. Ну что, долгожданный третий этап репетиционного тестирования по химии. Это задание из пункта тестирования 2022-2023 года. Видео будет в двух частях. Это теоретическая часть и решение задач. То есть мы с вами захватим в этом видео часть А и частичную часть Б. А следующее видео выйдет уже завтра и будет затрагивать только лишь решение задач. Ну что, поехали? Начнем с вами с самого простого, с части А. А1. В периодической системе в одной группе с фосфором находятся элементы. И я вам напомню, что в заданиях А1, А2 могут встречаться несколько правильных вариантов ответа. Ну что, ищем наш фосфор. Фосфор у нас располагается в пятой группе. Давайте смотреть, какие элементы еще здесь есть из предложенных. Сера у нас находится в шестой, а группе не подходит. Дальше магний находится во второй а группе, тоже не подходит. Висмут это тот вариант, который нам будет подходить. Действительно, он в пятой группе находится. Кремний в четвертой. И азот. Азот нам тоже подходит, то есть правильный вариант ответа 3 и 5. Далее, А2, используя таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, укажите растворимые соли. И здесь прям очень хочется подчеркнуть соли, потому что у нас здесь предложены вещества, относящиеся к совершенно разным классам. Аргентумфтор, это у нас соль. Значит, здесь навык... Использование таблицы растворимости, значит мы с вами по э, горизонтали ищем наши ионы серебра, по вертикали ищем фтор. На пересечении мы видим э, буковку R, значит наша соль растворима. Дальше кальцио H дважды, это у нас основание нам сразу же не подходит. Далее барий 2 плюс и S2 минус. Вот у нас на пересечении тоже буковка R подходит. CH3, COH уксусная кислота, но не соль. И последний NH4 а, плюс. NH4 хлоры. Ищем NH4. Вот у нас, если мы посмотрим, вообще а, соль у нас здесь растворимые, которые существуют в водном растворе хлорид, аммония в том числе. То есть три правильных варианта ответа. 1, 3, 5. Далее число нейтронов в атоме калия равно, напомню следующее, что количество нейтронов это разница между массовым числом и протонным числом, то есть нам всего лишь нужно отнять 40 от 19, получим мы с вами 21, то есть правильный вариант ответа 3. Далее, электронная конфигурация атома элемента в основном состоянии, вот у нас записано, укажите формулу, которая соответствует высшему оксиду этого элемента. В первых раз у нас основное состояние, да и в принципе, тут неважно основное возбужденное, мы все равно можем с вами посчитать количество электронов, всего у нас сумма получается равная 7, то есть это. Элемент у нас стоит седьмой по счету. Порядковый номер семь характерен для азота. Азот стоит у нас в пятой группе. Значит, для него формула высшего оксида будет следующая. Элемент О, где степень окисления элемента 5. Напомню, что в оксидах всегда степень окисления кислорода минус 2. Получается у нас общая формула, или даже неправильно сказать общая формула. Формула вот этого высшего оксида равна элемент 2 о5, то есть номер один. Из предложенных элементов наибольшее значение электроотрицательности имеет. Напомню следующее, что наибольшее значение электроотрицательности имеют самые сильные металлы. Вот давайте с вами будем здесь их располагать периодической системе. Значит у нас есть магний, у нас есть алюминий, дальше у нас идет литий, бериллий и бор у нас вообще является не металлом. Бор точно нет. Теперь где найти самый-самый Сильный э, металл. Это тот, который располагается левее всего в периодической системе. То есть правильный вариант ответа будет 3. Далее, химический элемент, ядро атома которого содержит 9 протонов, образует ковалентную полярную связь с Начнем с того, что количество протонов у нас определяется э, именно порядковым номером элемента. Порядковый номер элемента характерен для втора. И раз у нас здесь, обратите внимание, ковалентная полярная связь. Ковалентная возникает между атомами не металлов, Раз полярная, значит различными. И не металл единственный другой, который у нас здесь есть, водород. С вторым была бы ковалентная неполярная связь с литием, барием и калием и ионный тип связи. Правильный вариант ответа 1. А7. Ионное строение имеет вещество. Ну и по порядочку Графит. Графит у нас имеет э, атомную кристаллическую решетку, то есть я так помечу поваренная соль как раз таки будет иметь ионную кристаллическую решетку или ионное строение. Вода молекулярную кристаллическую решетку. Глюкоза молекулярную и азотная кислота молекулярную. А8. С помощью установки целесообразно разделять смесь. И вот то, что у нас здесь изображено, называется делительной воронкой. Она чаще всего используется для разделения смеси жидких веществ, которые имеют разные плотности. Как правило, это органические и неорганические вещества. Значит, что мы здесь с вами видим? Вода и сахар. Во-первых, сахар в воде растворится и таким образом разделить нельзя. Вода, углекислый газ. Газ у нас уже здесь не подходит, тоже не тот вариант. Вода и хлороводород. И вода и хлороводород у нас здесь, если даже имеется в виду хлороводород как газ, то есть что происходит? У нас образуется просто хлороводородной кислоты. То есть, хлороводород хорошо растворяется в воде, потому что это полярное вещество. А вот вода и подсолнечное масло как раз-таки нам будут подходить, потому что а, мы с вами понимаем, что подсолнечное масло, органическое вещество или смесь даже правильно сказать органических веществ имеет совершенно другую плотность, нежели чем вода. А, подсолнечное масло будет плавать сверху, вода будет находиться снизу. Таким образом, мы можем с вами слить а, нижнюю водную фазу. Соляную серную кислоту. Таким образом разделить нельзя. Далее. Бескислородная кислота образуется в результате превращений. Ну и давайте с вами будем разбираться. Феррум плюс бром-2 и добавляем цинк. Да, цинк более активный металл, значит может вытеснить железо из состава соли. Получается цинк бром-2 и... Железо, соответственно, то есть никакую здесь бескислородную кислоту мы получить не можем. Далее, барий хлор-2 и H2SO4. Что происходит? У нас здесь обменная реакция. В результате образуются барий СО4, выпадающий в осадок, и H-хлор. Вот H-хлор как раз таки является бескислородной кислотой. Правильный вариант ответа 2. Далее, ну мы до конца дойдем, литий ОН OH плюс H-хлор, я уже здесь не уравниваю, нам здесь коэффициенты на самом деле не важны. Реакция у нас нейтрализация, образуется новая соль и вода, далее кальций CO3 и HNO3, значит у нас образуются кальций NO3 дважды H2O и CO2, ну в принципе это можно считать вместе. Угольной кислотой, но угольная кислота у нас кислород содержащая, то есть не подходит. И последнее это разложение нитрата меди, у нас образуется куб О, 2 и кислород, то есть здесь нет у нас с вами кислоты. Правильный вариант ответа 2. Наличие хлорид иона в водопроводной воде можно обнаружить с помощью иона. Значит, качественная реакция на хлорид ионы является взаимодействие с ионами серебра. В результате будет образовываться белый осадок. То есть, правильный вариант ответа 3. В качестве сушителя газообразного аммиака целесообразно использовать вещество. Значит, аммиак у нас NH3, теперь с вами поговорим о следующем. Значит, В качестве осушителя газов из того, что мы с вами видим, у нас может использоваться два вещества. Это P2O5 и H2SO4. Оставшиеся вещества не являются осушителем, то есть мы их вообще сразу же не используем. Теперь наша задача подобрать такое вещество, которое не будет взаимодействовать с аммиаком. И у нас здесь подчеркивается газообразный аммиак, то есть не раствор аммиака, а именно газообразный аммиак. Если мы возьмем H2SO4, у нас будет протекать реакции с образованием солей аммония, либо NH4, HSO4, либо NH4, дважды СУ4. Поэтому мы с вами будем использовать именно... В2О5, который э, именно с газообразным аммиаком реагировать не будет. Далее, А12. Значение PH14 может иметь водный раствор вещества. Во-первых, значение 14 это сильно щелочная среда, то есть характерно для щелочей. Единственная щелочь, которая у нас здесь есть, это натрий ОН. OH. А13. Органическое соединение имеет название по систематической номенклатуре ИЮПАК. И давайте сейчас здесь будем разбираться. Во-первых, я давайте его перерисую. У нас здесь с вами э, вот такая прекрасная, можно сказать, э, Скелетная формула. Мы видим с вами здесь наличие двойной связи. И нумерация атомов углерода будет протекать или э, начинаться с того края, где ближе наша двойная связь. Очевидно, что это будет э, нумерация у нас слева направо. Значит, первый атом углерода вот здесь, дальше второй, вот здесь третий, четвертый и вот пятый. То есть мы выбираем из всех возможных самую длинную цепочку. У нас остается два метильных радикала да, заместителя и мы с вами должны указать их положение. То есть они у нас находятся у третьего и четвертого углеродных атомов. Так как у нас их два одинаковых, значит мы должны с вами добавить приставочку «ди». Дальше мы их называем. Это у нас прототипы или алкильные радикалы от метана. Значит суффикс а, в метане «ан» мы меняем на суффикс «ил» алкильного радикала. Получается «диметил». Затем пять атомов углерода. Это у нас «пентан». Но если у нас есть Двойная связь, мы суффикс «ан» меняем на суффикс «ен». И получается у нас «пентен» с указанием двойной связи. Наименьшее положение – это единица. И теперь ищем 3,4-диметилпентен-1. Это номер два. Я именно вам рекомендую сначала назвать вещество, а потом это название найти из предложенных. Потому что из того, что предложено искать, подходит или нет, достаточно сложно. Далее, А14. В процессе каталитического крекинга алкана образуются углеводороды. Значит, каталитический крекинг это... У нас, можно сказать так, разложение алкана с большей малярной массой на алканы и алкены. То есть у нас будут получаться совершенно разные углеводороды. И насыщенные, и ненасыщенные. Поэтому сразу же пункт 4,5 нам не подходит. У нас и такие, и такие образуются. Причем с меньшей малярной массой. Потому что у нас происходит разрыв цепи. То есть правильный вариант ответа у нас один. будет получаться углеводороды с меньшей малярной массой, чем исходный. Далее, А15, химические реакции. По схеме можно осуществить с помощью веществ пары. Значит, у нас здесь с вами будет аминокислота. Аминокислоты являются такими органическими вотерными соединениями, или можно сказать так, бифункциональными соединениями, потому что здесь есть и аминогруппа, которая э, как бы дает свойства таких органических оснований, и карбоксильная группа. Это свойства у нас органических кислот. Соответственно, у нас могут быть два типа реакций, и с кислотами, и с основаниями. Если мы видим, здесь еще плюсик и минусик был, если мы видим с вами образование или процесс реакции именно по аминогруппе, да, то мы должны будем добавлять с вами кислоту. То есть в данном случае у нас здесь происходит прибавление аш-хлор, потому что получается хлорид. И из всех предложенных у нас есть аш-хлор только в четвертом варианте. И затем... По второй стрелочке мы с вами получаем или реакция протекает по карбоксильной группе, да, то есть у нас происходит как бы нейтрализация этой карбоксильной группы при помощи раствора калий-ОН, да, то есть у нас реакция идет именно по карбоксильной группе, то есть правильный вариант ответа это 4. И последнее задание в части А, число гидроксильных групп в структурном звене целлюлоза равно. Здесь либо вы знаете, да, то есть 3, либо вам необходимо будет рисовать структурную формулу или хотя бы структурное звено. Напомню следующее, что каждое звено целлюлозы будет состоять из остатков бета Глюкозы. то есть там будут вот такие н-образные связи, и что мы с вами можем сказать? Здесь остается три гидроксогруппы, которые не задействованы в образовании нашего, нашего звена или нашей целлюлозы. То есть вот у нас одна, вторая и третья гидроксильная группа. Правильно говорит ответа 3. Далее мы с вами перейдем к части Б, то есть рассмотрим разные задания, именно теоретические, не решения задач. Значит, Б1, перечень органических соединений, этилен потеряла буковку, этилен, гликоль, ацетилен пропаналь, изопрена, сорпид и формальдегид. Установите соответствие между названием класса и числом соединений представителей этого класса. Ну давайте по порядочку. Этилен гликоль. Это у нас соединение, относящееся к классу многоатомных спиртов. Ну можно вот так его изобразить. Я буду палочками показывать количество вот этих соединений. Дальше ацетилен. Ацетилен это у нас представитель класса алкини, то есть имеющий тройную связь. Пропаналь. Далее, если вы видите суффиксаль, значит это принадлежность к классу альдегиды. Вот формула у нас пропанали. Альдегид вот у нас здесь. Изопрен. Изопрен это у нас соединение которые относится к классу, сейчас я дорисую формулу, вот у нас изопрены, или 2-метилбутадиен-1,3, относится к классу алкадиены. Далее, сорбит. Сорбит это у нас 6 атомный спирт, который получается в результате восстановления глюкозы. Ну, если, ну, давайте вот таким вот образом запишем. Немножечко мы с вами сократим, не будем пространственно зарисовывать расположение гидроксогрупп, но это у нас такой шестиатомный спирт, но тем не менее спирт. И остался формальдегид. Формальдегид у нас опять же относится к классу альдегиды, тут вот по вот этому названию можно уже понять. И альдегид у нас тоже один. То есть правильный вариант ответа это А1, Б1, В2, Г2. То есть вот такое количество у нас будет различных соединений представителей данных классов. Далее, это у нас э, здесь установление формул веществ и соответствие их малярных масс. Углеводород А легче воздуха в присутствии солей 2 и серной кислоты присоединяет воду. Сразу же буду останавливаться здесь. Во-первых, это у нас специфическая реакция взаимодействия алкинов с, скажем так, сер, с серной кислотой, да, с, даже не не серной кислотой, с водой в присутствии соли ртути и серной кислоты. И так как у нас углеводород легче воздух, единственное, что здесь может подходить, то есть это у нас будут алкины. Предположим, какие варианты, например, С2H2, следующий С3H4, можно сразу же посчитать малярную массу. У нас здесь сказано легче воздуха. Малярная масса воздуха 29, то есть если я буду искать малярную массу самого первого представителя ацетилена, у нас получится С2А6. Если я буду искать малярную массу следующего представителя, у нас уже будет получаться 40. То есть, это малярная масса больше воздуха. То есть, вещество А, которое мы с вами ищем, это у нас С2H2. И э, если мы запишем, давайте уравнение реакции прям все пропишу даже структурно, то есть у нас происходит следующее. Напишем так: гидрокарбюр 2+ и напишу H+. Кислой среде. Что происходит? У нас здесь разрывается одна пи-связь и происходит присоединение по месту разрыва кратной связи. Однако вот такие соединения, в которых у одного атома углерода находится одновременная гидроксогруппа и двойная связь, они неустойчивы. Происходит перераспределение атомов электронной плотности. При этом образуется у нас у нас вот такой альдегид то есть и дальше мы видим и превращается в кислород содержащий органическое вещество б то есть вещество б у нас уксусный альдегид далее продуктом реакции восстановления вещества б является органическое соединение в Восстановление, значит, мы добавляем водород. Водород к альдегидам будет присоединяться по месту разрыва э, связи СО. То есть в результате реакции у нас здесь будет образовываться этанол. Ну Я напишу так, С2H5OH. Так, дочитали мы вот здесь. Далее, при полном гидрировании углеводорода А в присутствии катализатора получает углеводород Г. Значит, исходный углеводород у нас был С2H2. Раз у нас полное гидрирование... То есть происходит что у нас? Разрыв двух э, пи-связей. У нас образуется этан С2А6. Отлично. Тяжелее воздуха. Если мы посчитаем малярную массу, будет 30. Да, действительно тяжелее воздух, потому что малярная масса воздуха 29. Добавление э, к одному молю вещества Г, то есть к С2А6, 1 моль бромов. При облучении там, светом, так да далее, образуется органическое вещество D. У нас здесь реакция замещения идет. И вот наше органическое вещество D, это у нас бромэтан и вещество D при действии на него водного раствора щелочи превращается в органическое вещество В. Сейчас мы это с вами проверим. И здесь у нас, ну, допустим, щелочь возьмем калий -Аш. Самое главное, что у нас здесь водный раствор. У нас образуется побочный продукт калий-бром и с 2 h 5 oh -А Действительно, вещество В у нас является с 2 h 5 oh и, и, и установить, соответственно, между органическим веществом, обозначенным буквой, и его малярной массой. Ну, давайте по порядку считать. Значит, здесь мы уже 26 считали. Дальше уксусный альдегид у нас имеет малярную массу 44. Спирт, ну это так помню, 46. Дальше этан, это 30. И бромэтан, это 109. Ну, теперь будем составлять правильный ответ. Значит, а у нас, соответственно, 26 это 6. Б 44 это 3. В 46 это 2. Г 30 это 4. И Д 109 это 1. То есть правильный вариант ответа. А6, Б 3 В2, Г4, Д1. Далее выберите утверждение, верно характеризующее анилин. Анилин это у нас представитель. Класса амины. Вот такой, или C6H5 h 2 Можно так, можно так. Реагировать соляной кислотой. Да, действительно, он может реагировать с соляной кислотой по аминогруппе. У нас будет получаться хлорид фенил, фениламония. Можно здесь минус, здесь плюсик поставить. Да, то есть один подходит. А представляет собой твердое вещество нет. Вот очень часто могут путать с фенолом. Фенолокристаллическое твердое вещество здесь нет. В лаборатории получают из нитробензола. Да, действительно, из нитросоединений получают анилины, в том числе другие амины. Смешивается с водой в любых соотношениях. Нет. И одним из продуктов горения в кислороде является азот. Да, действительно, потому что у нас здесь есть азот в составе аминогруппы, является изомером фенола нет, потому что фенол у нас, во-первых, вот у нас здесь oh группа а во-вторых, здесь нет азота в феноле, поэтому изомером быть не может. Правильный вариант ответа 1, 3, 5. Б4. А, Установите, соответственно, между органическим веществом и номером пробирки, в которой это вещество находится. Ну и давайте мы для начала распишем формулы этих веществ. Акриловая кислота или по-другому у нас это пропеновая кислота. Далее Б-бензол, С6, А6 такая ставим. В-глицерин. Ну придется нарисовать... Нашу структур, структурную формулу, люблю ее рисовать в виде буковки Е. И последнее Г, фенол, напишем так, С6, H5, h Ну и дальше у нас сказано. О веществах известно следующее. В пробирке 3 находится кристаллическое вещество в остальных жидкостях. Единственное кристаллическое вещество, которое у нас здесь с вами есть, это фенол. То есть сразу же фенол, это у нас пробирочка номер 3. Остальные жидкости, действительно, жидкость из пробирки 1 не растворяется в воде. Значит, не растворяется в воде у нас бензол. Бензол у нас э, неполярное вещество, вода полярная, поэтому не растворяется. А вот кислоты и глицерин хорошо растворяются в воде. Дальше, содержимое пробирок 2 и 3 обеспечивает обесвечивает бромную воду. Три, действительно, у нас фенол реагирует с бромной водой, поэтому обесвечивает. И обратите внимание, бензол не обесвечивает бромную воду. Так, это вот такая прям специфическая, специфическое отличие. Что у нас еще может обесвечивать бромную воду? Пробирочка номер два, акриловая кислота. Есть двойная связь, значит, будет проходить качественная реакция на кратную связь. И Асодержимое пробирки 4 реагируется со свежим приготовленным раствором гидроксида меди, образуя ярко-синий раствор. Это у нас качественная реакция на многотомные спирты. То есть А2, В1, В4, К3. а 5 определите число возможных попарных взаимодействий между веществами. Электролит взяты в виде. Разбавленных водных растворов. Возможность протекания химической реакции между веществами и растворителем не учитывать. Я здесь добавила таблицу растворимости для того, чтобы у нас здесь просто есть разные соли, чтобы учитывать, будут протекать реакции линии. Ну давайте по порядку. Магний, бром-2 и кальций-ОН дважды. OH Значит, у нас щелочи могут реагировать с солями в том случае, если что-то выпадает в осадок. Значит, если мы с вами посмотрим теоретически, у нас магний H2 является малорастворимым веществом и образуется кальций бром 2 То есть, эта реакция будет идти, то есть, вот у нас одна реакция. Дальше, магний бром 2 и H2SO4, значит, в данном случае у нас здесь не образуется каких-либо... Веществ, выпадающих в осадок, слабых электроидов и так далее, поэтому реакции не идет. Соли с купром э, с оксидами у нас не реагирует. Дальше, это взаимодействие солей между собой. Опять же, реакция возможна в том случае, если у нас будет образовываться осадок. Давайте мы посмотрим теоретически, что у нас получится. То есть, у нас образуется магния внутри дважды. Значит, ищем магний, ищем НО3. Растворимо, не подходим. И Плюмбум бром-2, значит свинец, вот у нас бром-ага, вот выпадает в осадок, значит вторая реакция, вот она у нас есть. Дальше. Кальций OH дважды серной кислотой, реакция протекает, реакция нейтрализации, все прекрасно. Я здесь уже уравнивать не буду, чтобы не тратить много времени. Значит, у нас будут образовываться соль и вода. Значит, вот реакция 3, дальше кальций OH дважды скупом они реагируют. Опять же, будет ли реагировать кальций OH дважды с другой нашей солью? Значит, посмотрим, или что-то выпадает в осадок. Кальций внутри дважды у нас растворимое вещество, а вот плюмбом OH дважды смотрим опять же свинец и ищем у OH аж группу да выпадает в осадок значит кальций у UH аж дважды с плюмбом внутри дважды реагирует дальше серная кислота и купрум о реакция идет это взаимодействие основного оксида с, с растворами кислот купрума су 4 и h 2 есть, это у нас уже пятая реакция дальше у нас реагируют... Соль с кислотой в том случае, если кислота у нас более сильная, здесь они примерно одинаковые по силе, и в том случае, если что-то выпадает в осадок. Плюмбум СУ4 нерастворимое вещество, значит, соответственно, реакция опять протекает. То есть это у нас шестая. И последняя купромоз Плюмбум Внутри дважды не реагирует. То есть всего у нас получилось шесть реакций, которые здесь идут между веществами. Далее, А6 определить сумму малярных масс алюминий, содержащих продуктов в г схему превращения. Ну, давайте пойдем по порядку. Здесь сразу же, что я анализирую, у нас здесь нет никаких соотношений, значит, можно не уравнивать. Электролиз расплава образуется алюминий и хлор-2. Раз у нас алюминий, содержащих веществ, значит, вещество А это алюминий. Затем у нас будет происходить взаимодействие алюминия с кислородом, образование оксида алюминий 2 у 3 вещество Б. Затем, что мы с вами видим, у нас алюминий 2О3 является амфотерным оксидом, значит может реагировать как с основаниями, так и с кислотами. И здесь у нас сказано, что кальций у вас дважды твердое вещество и происходит сплавление, значит у нас будут образовываться метаалюминаты кальций алюминий. О2 дважды и выделяться вода. То есть вот это вещество В, мы для него малярную массу будем считать. И последнее, наши кальций алюминий О2 дважды реагирует с аж бром. И здесь следует обратить внимание на избыток. Значит у нас образуются два типа солей. Кальций бром-2. Алюминий бром-2 раз у нас избыток, и выделяется побочный продукт вода. Так как нам нужно найти алюминий, содержащий соединение, то это у нас алюминий-бром Ой, какой ужас я написала: алюминий-бром-3. Теперь осталось посчитать лишь малярные массы. Значит, для вещества В это 158, надеюсь, что я ничего не перепутала, лучше довер... даже перепроверю, до да, 158. И теперь бромид алюминия 80 на 3 плюс 27 это 267. Сумма у нас получается 425, То есть, правильный вариант ответа 425. Далее даны 5 химических стаканов с водными растворами солей. В каждый стакан поместили железный гвоздь. Наша здесь задача использовать ряд активности металлов. Определите число растворов, в которых масса гвоздя не изменилась, гидролиз не учитывайте. То есть там, где реакции не идет. Во-первых, реакция у нас не пойдет в тех случаях, если железо у нас менее активный металл. Например, как калий 2СО4. Вот калий у нас а, активнее, соответственно, здесь ничего не произойдет, реакция не пойдет. Дальше стронцы, ну то есть это нам подходит, потому что у нас спрашивается где масса гвоздя не изменилась. Дальше стронцы внутри дважды, стронцы опять же активнее, стоит левее в ряду активности металлов, значит масса не поменяется. Магний СУ4, опять же не поменяется. Никель, ага, вот наш никель стоит правее, значит нам не подходит, потому что масса гвоздя поменяется. И последнее марганец хлор-2, опять же не поменяется, то есть правильный вариант ответа 4, 4, 4 uh, стакана нам подходит. Далее установите соответствие между формулой вещества и схемой реакции, в которой... Вещество является окислителем. Напомню, вещество является окислителем э, в тех реакциях, где оно понижает свою степень окисления. Но давайте анализировать первое. Во-первых, у нас первая реакция вообще не окислительно-восстановительная, поэтому я сразу же не использую И в принципе здесь вообще на самом деле такое легкое задание, потому что у нас эти вещества есть... Ну, ну, посмотрим, где-то в одном виде, где-то э, в двух. Значит, серная кислота у нас тогда есть только в третьей пробирке. О, о, не в третьей пробирке, в третьей реакции. У нас была сера плюс 6, стала 0. Именно в серной кислоте она понизила свою степень окисления. Дальше ферум О. Вот у нас пробирочка. Пробирочек хочется сказать. А, номер 4. Было плюс 2, стало 0. Понизило. Дальше водород у нас есть и во второй, и в пятой реакции. Значит проверяем. Здесь у нас был 0, стал плюс 1. Ага, повысило. Значит здесь у нас 0 был углерод, стал минус 4. То есть вот эта реакция подходит для углерода. Он является окислителем. И в последней пятой реакции, смотрите, водород был 0, стал минус 1. Значит он является окислителем. Для номера В будет пятая реакция. А3, В4, В5, Г2. Далее на рисунке изображен прибор для получения и собирания газа. Установите соответствие между буквой на рисунке, названием вещества или разбавленного раствора. Ну давайте смотреть, что у нас здесь есть. сульфит магния. Магний СО3. Серная кислота H2SO4, вода H2O, сернистый газ SO2 и угарный газ co 2 Во-первых, если у нас здесь происходит реакция между этими веществами, co 2 вода у нас здесь вообще не будет подходить. Да? То есть, потому что co 2 у нас здесь не может образовываться, вода у нас здесь тоже не будет вступать в реакцию. То есть, мы выбираем между сульфитом магния, серной кислотой и сернистой, сернистым газом. Что может происходить? У нас... Сульфит магния может реагировать с серной кислотой, при этом образуется магний СО4 и будет выделяться у нас H2SO3, кислота, которая неустойчивая, будет здесь делиться у нас на H2 и SO3. То есть обратите внимание, что у нас здесь будет происходить. У нас будет э, вещество А, газ, да, то есть это... Четвертый номер А. Дальше б что мы с вами делаем, мы добавляем сюда серную кислоту. То есть это 2, и В это наш сульфид магния 1. То есть правильный вариант ответа А4, В2, В1. Далее расположите частицы в порядке убывания их малярной концентрации в водном растворе серной кислоты с массовой долей 10%. Значит мы идем от самой большой концентрации к самой маленькой. Раз у нас массовая доля серной кислоты 10%, у нас здесь что? Наибольшая, скажем так, концентрация будет у воды. То есть больше 90% будет принадлежать в воде. Дальше, раз у нас разбавленная серная кислота, она является сильным электролитом. Соответственно, диссоциирует она полностью на протоны водорода и сульфатоны. Мы видим, что в два раза больше протонов водорода, нежели чем сульфатоны. Значит, сначала будут они, затем сульфатоны, и меньше всего у нас будет получаться гидроксидоны. Все-таки вода у нас частично слабый электролит, но диссоциирует. Но их будет очень-очень мало. То есть правильный вариант ответа 4, 2, 1, 3. Б11. Установите соответствие между парой веществ и реагентов, позволяющим распознать оба вещества пары. все реакции протекают в разбавленном водном растворе. Здесь нам очень часто помогает таблица растворимости, потому что большинство каких-то качественных реакций это все-таки выпадение или образование малорастворимых веществ или выпадение нерастворимых веществ. Ну что, посмотрим. Кальций, ЙО2 и h 2 силициум, О3. Значит, что у нас здесь Ну вообще может быть? да? Давайте по порядку пройдем. Если мы добавляем литий, НО3. Во-первых, кальций мы ищем, что? Кальций и НО3. У нас растворимо не подходит. И литий, йод у нас тоже растворимо. То есть, таким образом мы определить даже самое первое вещество не можем. Дальше, если возьмем НХ, H-йод uh, у нас растворимо, оно запаха никакого особо не имеет. Значит, кальций-хлор, смотрим, кальций-хлор тоже растворимо. значит, два не подходит. Дальше, барий-с, вот здесь я пропишу, значит, uh, что будет происходить. Даже давайте мы вот так вот сделаем. Барий, с, uh, барий да, с иодитоионами, значит, барий-иодитоионы растворим. А вот кальций с ионами смотрим, малорастворимое вещество. То есть кальций 2 плюс плюс С2 минус, у нас образуется кальций С и малорастворимое вещество. Подходит ли натрий 2, силициум 3? Натрий с сульфитоонами будет растворимое вещество. А вот барий 2 плюс, плюс силициум 3 2 минус будет давать нам опять же малорастворимое вещество. То есть ищем барий и силициум. Вот, тот 3, нерастворимое вещество. То есть для пункта А подходит номер 3. Дальше. Купрум ИН3 дважды, калий 2С4. Во-первых, если вы видите сульфат ион, сразу же с ионами бария здесь можно особо сильно не церемониться. Да? То есть будет выпадать в осадок. бари С4 специфический белый осадок. А вот купрум С, ищем купрум, и С тоже нерастворимое вещество. Подходит. Дальше вн 4 и Н3 сразу же на ионы аммонии, гидроксид, ионы должны быть. То есть у нас калий ОНР. OH. Отлично, будет специфический запах аммиака. И феррум УАЖ OH дважды, образующийся в результате реакции, вот у нас феррум, вот гидроксид нерастворимое вещество, значит тоже реакция. Это будет протекать, мы так можем определить гидроксид железа 2. И последнее натрий 2С и натрий HCO3. Значит здесь можем добавить кислоту, потому что будет выделяться в первом случае специфический э, запах э, h 2 s сероводорода, запах туплых яиц. И э, натрий HCO3 будет давать нам CO2, CO2 которая не будет поддерживать корень. То есть... А три б три в четыре г два. Далее, А12. Для определения малярной концентрации, э, имеющегося в лаборатории водного раствора гидроксида натрия, натрия к нему был добавлен фенофталин до появления малиновой окраски. Определите число веществ из предложенных водные растворы, которые взятых в виде избытка, а без, только тут неправильно написала цвечивают раствор гидроксида натрия. То есть там, где будет протекать реакция и не будет ну, то есть будет ис ис исчезать малиновая окраска. Но для начала, натрио H с барри но 3 дважды не реагирует, потому что у нас не образуется осадка, слабого электролита не подходит. H-бром отлично подходит, потому что у нас и будет идти реакция нейтрализации, у нас будет исчезать малиновая окраска. Дальше, стронзу дважды, тоже э, основание не подходит. литихлор не реагирует, не образуется никакого слабого литролита, осадка и так далее. Следующее, HNO3 подходит, потому что опять же будет протекать реакция нейтрализации. Натрий НО3 и вода. И последний здесь каверзный, смотрите, у нас здесь метанол. Напомню, что обычные спирты у нас не реагируют именно со щелочами. Со щелочами может реагировать фенол, но он не относится к классу спиртона относится к классу фенолы. То есть здесь у нас только две пропирочки или два вещества, которые подходят. Далее, А13. Составьте полное ионные уравнение реакции. Установите соответствие между реакцией суммы коэффициентов в правой части полного ионного уравнения. Здесь самое главное полное ионное. Ну что, давайте смотреть. Цинк плюс ферум СУ4. Цинк у нас более активный, значит у нас будет образовываться цинк СУ4 и железо. В принципе, здесь уравнивать ничего не надо, можно расписывать только правую часть. Да, а хотя, нет, нам же, ну да, нам же нужно, нужно полное ионное, значит, сокращать мы ничего не будем. У нас здесь 1, 2, 3. Значит, для А соответствует коэффициентик 3. Далее, натрий плюс ашбром. Значит, в результате у нас образуются натрий бром и ашфтор. Ашфтор является слабым электролитом. Натрий плюс, плюс бром минус, плюс Hвтор. То есть, тоже для В3. В 3 в калий 2 co 3 плюс кальций-хлор-2. Значит, у нас образуется 2 калий хлора, сразу же с коэффициентом буду писать, и кальций СО3, выпадающий в осадок. Значит, у нас 2 калий плюс, плюс 2 хлор минус, плюс кальций СО3. Обратите внимание, 2 и 2, и 1 это 5, то есть В5. Ну, там цифры были, типа 1, 1, 2, 2, 3, 3, ну и так далее, я уже не писала. И Г последнее. NH4 хлор плюс натрий OH. У нас образуется натрий хлор, NH3 и водичка. Натрий плюс, хлор минус, NH3 оставляем, h 2 о оставляем. Здесь у нас 4, то есть К4. Правильный вариант ответа А3, В3, В5, К4. Далее. Два последних задания на сегодня. Дана равновесная система, и я ее обязательно перепишу. И здесь стоит обратить внимание, нам указали, что СО3 является здесь газом. Потому что при обычных условиях либо жидкость, либо при понижении температуры кристаллическое вещество. Установите соответствие между воздействием на равновесную систему и смещением положения равновесия в результате этого воздействия. Ну что, добавление катализатора. Сразу же говорю, катализатор не смещает... Равновесие Он э, изменяет скорость реакции как прямой, так и обратной, но на равновесие никак не влияет. То есть А3. Далее повышение температуры. Что мы с вами видим? Прямая реакция у нас экзотермическая, у нас это указано. Обратная эндотермическая. При повышении температуры равновесие смещается в сторону той реакции, которая будет понижать у нас температуру. То есть в данном случае это обратное смещение влево. Далее увеличение концентрации О2. Здесь у нас система будет стремиться наоборот понизить концентрацию, понижает прямая реакция с расходованием нашего вещества О2, то есть смещение вправо. И последнее повышение давления. Здесь нам необходимо учесть Количество, химическое количество или условные объемы для газообразных веществ. При повышении давления равновесие будет смещаться в сторону уменьшения объема. Уменьшение объема у нас вправо, то есть смещение равновесия вправо. А3, В2, В1, Г1. И последнее на сегодня задание. Дана схема химическая реакция установите соответствие между воздействием на реакцию изменением скорости ее скорости в результате этого воздействия ну прикольное задание кстати его раньше я такого прям не видела может было когда-то давно но последнее время чаще на смещение равновесия значит увеличение температуры у нас всегда увеличение температуры ну как в большинстве случаев будет приводить к увеличению скорости реакции то есть в данном случае а это 2. Далее, уменьшение концентрации азотной кислоты. Если мы будем изменять концентрацию, именно уменьшать концентрацию сходных веществ, то и скорость реакции такой будет уменьшаться. В3. И В здесь у нас измельчение карбоната свинца. Обращаем внимание, что если мы измельчаем твердые исходные вещества, то у нас будет протекать быстрее эта реакция, то есть В2. Таким образом, мы с вами видим, что А2, В3, в 2 te voir. Таким образом, у нас на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно заходи завтра, мы разберем все-все-все задачи из репетиционного тестирования третьего этапа. Они на самом деле не такие сложные, но все посмотришь завтра. Буду рада вашим комментариям. Заходите в мой инстаграм. Также у нас есть группа в телеграме, если у кого-то есть какие-то вопросы. Буду рада вашим комментариям, вопросам, отзывам и так далее. Всем пока! Thank <laughs> you.